В прошлой серии мы закончили на том, что я пообещал построить свое собственное авто. В этой серии я действительно его построю специально а, для вас. Не выключайте видос, смотрите, пожалуйста, до конца, будет много интересного. Ну а перед началом видео малюсенькая просьбочка. Поставь, пожалуйста, лайкос под видос, дорогой зритель, а я буду радовать тебя все годным интересным контентом в мире игровой индустрии. Спасибо тебе большое. Ну а мы начинаем. Тут я небольшие изменения внес, то есть я... Взял и перенес часть лута внутрь базы. Вот здесь у нас теперь, теперь все находится. Тут у меня колесики, тут у меня листы железа все необходимые, тут у меня коробочки. А тут у нас, значит, микроволновка и еще какая-то голова от одного бота, которым я оторвал нечаянно, тоже здесь а, присутствует. Также ведра я сюда решил складировать, пускай пока все здесь лежит. Приступаем к строительству нашего первого автомобильчика. Давайте включим музычку. Вот такое у нас радио здесь имеется. Я, кстати, этот приемник захвачу обязательно с собой. Я думаю, можно будет какую-то пользу из него Извлечь. Да, вот это, кстати, у нас блок, я не знал о его предназначении, а это, оказывается, у нас своеобразный подъемник, который может поднимать наш автомобиль вверх или же опускать его вниз. Собственно говоря, с этого блока мы и начнем наше с вами строительство нашего автомобильчика. Так, ну что ж, автомобильчик у нас должен быть какой-нибудь из самых легких блоков. Я подумал и решил, что пускай он будет из блоков картона, да, вот у нас картборд блоки. Они очень легкие, но также они очень непрочные. Есть также у нас деревянные блоки, они немножко попрочнее, но ну и потяжелее. Да, из картона, конечно же, можно будет попробовать сделать. Начнем, пожалуй, с основания. Так, основание у нас будет, наверное, все-таки деревянным, на котором будет а, наше основное с вами сиденье. Так, вот здесь у нас будет самое основное кресло управления. Давайте-ка его построим. Так, поставим уже. Вот так вот, ребятки, выглядит наше первое с вами кресло управления. Смотрите, вот здесь вот в центре, я так понимаю, это спидометр, что-то или тахометр, что-то в этом плане. И он как будто бы нарисован на листочке бумаги чисто по приколу. Вообще непонятно из чего у нас сделано сиденье. Какой-то рваный поролон или что тут у нас выступает какие-то трубки. И все вот в таком духе. Даже, смотрите, консервная банка, из которой торчит у нас рулевая колонка. Да, прикольно оформлено. Даже, смотрите, тапок сюда засунул. Даже наш, наш механик засунул сюда свой тапок, чтобы комфортнее было. Да, уровень комфорта просто зашкаливает. Так, ну что ж, давайте продолжим. У нас есть также двигатель. Отлично. Все элементы я уже построил для крафта и мы сейчас будем, наверное, все это реализовывать. Так, ну я думаю, знаете как сделать? Давайте мы уберем вот это и уберем вот эти вот блоки. Я сюда поставлю все-таки картонные блоки, самые легкие. Вот так вот, пускай они стоят. И на картонных блоках у нас будет стоять вот это вот седло. Главное в процессе мне его как-то усилить. Но а эти картонные блоки будут окружать а какие-нибудь деревянные блоки специально для того, чтобы нам не так было просто сломать наши картоночки. Да-да-да. То есть как-нибудь вот так вот оградим мы деревянными блоками с этой стороны и с вот этой стороны. Так, у нас уже прорисовываются небольшие очертания нашего грузовичка. А сзади я планирую сделать какой-нибудь большой просторный кузов. Так, немножечко поднимем. Так, и как бы мне его организовать? Сначала, я думаю, надо поставить двигатель. Двигатель я вот думаю поставить спереди нашего автомобиля, потому что вес сзади из-за кузова будет достаточно немаленький. Давайте мы, знаете, как сейчас сделаем, мы немножечко приподнимем. Вот сюда вот поставим пару картонных блоков. Да, правда, шатка, валка, конструкция, но, ребятки, нам необходимо... Креативить, и нам необходимо сделать легкую конструкцию. Да, на картонные блоки, я думаю, мы идеально все сможем поместить. Так, тут у нас что? Под двигатель я место а, организовал. И давайте вот сюда вот вперед поставим двигатель. Специально ставлю двигатель пониже, чтобы он не мешал, так сказать, обзору. Да, вот тут у нас как раз будет а, устройство для его, так сказать, запуска. Вот видите, ручка, да, тут такая торчит. Дергая за нее, я так понимаю, мы будем запускать двигатель. И это как раз, ребятки, кстати, потому что здесь сиденье и дотянуться до ручки будет гораздо а, проще. Так, ну что ж, эти два блока мы опускаем, точнее, убираем. Здесь, я так понимаю, можно этот двигатель как-то а, прикрыть. Теми же деревянными, например, блоками. Раз, с этой стороны. И вот с этой стороны. На самом деле, ребят, не первый автомобиль это я уже строю. Я уже немножко попрактиковался в креативном режиме, чтобы не было совсем уж криво-косо. И чтобы хоть как-то у нас получилось соорудить нормальный уже более-менее автомобиль. Нам необходимо сейчас вывести какие-нибудь э, колеса. Так, ну если с передком все понятно, и здесь у нас где-то будут примерно колеса, так, то сзади еще пока не совсем. Так, куда мы будем выводить колеса? У меня одновременно желательно должен быть какой-нибудь внедорожник. Так, мой персонаж испытывает, ребятки, чувство жажды. Надо срочно утолить, отлично. Как хорошо, что у меня есть с собой всегда вот этот живительный напиточек. Отличненько, восстановились мы по-быстренькому. И можно также какой нибудь например, перекусить а, свекло. А свекла у нас, по-моему, восстанавливает больше воды. Нежели еды нет одновременно а, равнопланово. Так, что еще у нас есть из еды? Извинилась вот такая вот рулька, да, свиная или коровья, я не помню, не помню от кого это. Но ее пока мы использовать, естественно, не можем почему-то. Скорее всего, она требует дополнительного приготовления. Так, ладненько, что-то мы отвлеклись. Немножко перекусили. И за дело у нас сегодня постройка автомобиля. Так, что бы мне здесь сделать? Я хотел сделать какого-нибудь какого рессорного плана подвесочку. Хотя бы какую-нибудь минимальную. И для этого мне... Понадобится. Так, что мне для этого понадобится? Мне нужны две трубки. Вот сюда, наверное, я помещу одну. И куда-нибудь а, вот так. Нет, давайте, знаете, как сделаем? Куда-нибудь вот сюда и вот сюда. Так, мне нужны трубки. Сейчас, ребят, будем пробовать а, задумку. И давайте заранее глянем, сколько у меня подшипников. У меня 5, а мне нужно как минимум, по-моему, 6. Так, или же 8. Давайте сделаем, поп попробуем подшипники, потому что они мне еще пригодятся. Так, трубки. Я пришел сюда за трубками, но у меня в инвентаре, по-моему, уже есть трубки. И давайте-ка мы ими и воспользуемся. Так, нигде в округе монстров, роботов нет? Вроде бы нет. Так, что мы делаем, друзья? Я пытаюсь сейчас сделать какую-нибудь поворотную систему. Так, вот сюда, например, трубку поставим. И вот сюда. Или как? Эти трубки, наверное, сделаем, чтобы сразу поворачивались. А для этого нам необходимо сделать подшипники вот сюда. И вот сюда, да, давайте сюда поставим подшипники и на них уже а, трубки. У нас будет имитация м, гибкой подвески, которая будет а, ходить влево и вправо. Ну, не влево и вправо, а вверх и вниз по возможности, чтобы, я не знаю, чтобы у нас а, лучше ловить очертания а, рельефа. Да, заморочен как-то звучит, но тем не менее. Так, поставим сюда нормальные блоки, типа вот таких вот деревянных. А уже на этих блоках будут располагаться сами колесики. Да, вот тут у нас будут колесики. Так, это насколько уже блоков вниз-то опускаем, я смотрю. А, так, эту имитацию, может быть, надо было повыше немножко поставить. Хотя, вроде бы, нет. А, на два блока вниз. Ну да, то есть, нужна все-таки, чтобы подвеска была повыше от основного сидения, чтобы мы смогли преодолевать какие-то препятствия. Так, и здесь уже у нас идет сама рулевая часть. Так, эти штуки у нас будут ходить вверх. И вниз. А тут, собственно, у нас будут находиться наши с вами колесики. Так, где у меня там еще одна шестереночка? Точнее, подшипник. Готов уже? Да, готов. И делаем еще парочку сразу. Так, заказываем у нашего крафт-бота. И давайте, друзья, смотрим. Так, что у нас здесь? Сюда я, наверное, помещу все-таки какие-то трубки. Да, это трубка номер 1. Так, да, раз. И трубка номер два. Это уже у нас идет под колеса. Ну, а для колес мы, кстати, будем использовать вот такие вот трубочки. Разведем их просто в стороны. Здесь будет поворотный механизм мы будем поворачивать именно колесиками уже. Как это, ребята, будет работать я пока не в курсе, но я знаю точно, что вот сюда для фиксации надо поставить пару трубочек, да именно в эти блоки, чтобы у нас эта вся конструкция не разваливалась это раз, и еще вот сюда тоже, друзья, надо поставить по одному блоку, так, правда я не знаю как это будет правильно работать и закрепляться, вот так наверное, да, так, тихонечко, что-то как-то я не поставил так, куда я поставил? К чему я прикрепил? Это вроде тоже очень важно. Наверное, нужно вот к этому блоку прикрепить. Так, тихо-тихо. Вот. Вот к этому и вот к этому. Я надеюсь, что я правильно сделал. Это, ребят, нужно, чтобы она у нас не разваливалась в бока, во все стороны. Возможно, я вам сейчас продемонстрирую, что я имел в виду. Так, и сюда тоже нужно два колесика. Раз. И сюда... 2. так Ну что ж, с помощью коммутационного нашего вот этого механизма, точнее инструмента, мы настраиваем цепи. Для начала, ребятки, краткий курс сразу же по постройке автомобилей в скраб-механике. То есть у нас есть двигатель, смотрите, это номер 1, у нас есть рулевая колонка. То есть мы должны двигатель связать с рулевой колонкой, чтобы у нас осуществлялся пуск двигателя именно через вот это вот сиденье. Так, заходим в двигатель, и у нас уже есть какая-то а, мощность определенная. Так, закидываем сюда в двигатель сразу же топливо. Так, секундочку. Да, топливо у нас есть. 4 целых канистры. Я думаю, нам этого хватит, чтобы доехать до места назначения. Так, что-то мне подсказывает, что у меня какой-то центр тяжести немножко м -м, неправильный. И у меня будет все... Пойдет лесом. Ну ладно, попробуем. Попробуем, друзья, попробуем. Пока ничего загадывать не будем. Так, забираем наш еще один подшипник и заказываем еще один. Так, отсюда больше нам ничего не нужно. Вот тут, кстати, есть в крафтботе еще сиденье дополнительное. Оно мне в принципе сейчас пока не нужно. Это я понимаю, если бы мы вдвоем играли в кооперативе, то да. А сейчас мне смысла в этом сидении никакого абсолютно нет. Так, ну что ж, продолжаем, ребятки, настройку. Рулевая колонка также связывается с поворотными осями. Это поворотная ось номер 1, хотя ее можно было сделать, наверное, пониже. Вот сюда, вот, да. Ну, пускай у меня будет здесь. И поворотная ось номер 2. Перевернем их в другую сторону, чтобы они у нас были, получается, по часовой стрелке. И тогда будет все работать как нужно. Ну и колеса, друзья, наконец-таки. Мы добрались и до колес. Хотя передние у нас уже готовы. А что насчет задних? Тут должна быть подвесочка, которая будет держать у нас целиком весь наш а, кузов. Так, давайте загорождение сделаем вот так вот у нашего картона, чтобы его с одного удара не вынесли. Так, это у нас раз. И можно опускать на целых... А, а, так от, Вот это у нас основная. Так, раз, два, три. Аж на четвертом блоке снизу у нас колеса. Так, как бы сделать? Это у нас будет сам кузов в этом месте. А кузов, кстати, я, наверное, сделаю из какого-то листового Металла. Так, давайте вот это возьмем снизу. Отковыряем. Отковыряли, но ничего не упало, потому что оно держится, видимо, за что-то другое. Так, отковыряли большой лист. Я хочу все-таки сделать что-то типа кузова. Так, интересно, какой у нас по параметрам. Весит, да, достаточно тяжелый, прочный и так далее. Так, давайте попробуем мы его как-то разместить, наверное, вот на эту плоскость. Получится или нет? Я думаю, что должно получиться. Вот. Только будет ли закреплено? Да, друзья, закреплено. И это очень хорошо. И вот под эту штуку, под металлическую, я хочу сделать... Это, да, это, ребята, вы поняли, это кузов. И вот это, под эту металлическую штуку я хочу сделать картонное сначала небольшое основание. Вот так, насколько это хватит. Это типа для поддержки. И уже здесь, с обеих сторон, усилить это картонное основание. Вот такими вот... А, и здесь сделать ось, да. Усилить очень нужно, нам этого достаточно будет, этой картонки. Я смотрю, у нас уже смеркается. И здесь мы уже сделаем своеобразную ось, на которой будут держаться... Будет держаться... Ну, короче, наша ходовая. Так, в эту сторону на столько-то блоков. И в эту сторону, получается, на несколько блоков. Секундочку. Так, так, так. Да, своеобразный вот такой вот у нас будет транспортный транспортное средство. Так, давайте переставим немножечко. Обачки! Уже, смотрите, вы видели, как отрабатывает? То есть, оно не туда и не сюда не прогибается. Если бы не было, например, вот этого, смотрите, блока, сейчас я уберу, то было бы вот такая ерунда. То есть, оно прогибается практически наверх. Хотя, почему-то не до конца. Слушай, а может быть, даже и без этих штук нормально будет? ой ой ой ой ой, -ой, -ой. смотрите получилось, а? Вот видите, как у нас все разъехалось? Так мы точно не сможем кататься, поэтому, ребят, будьте очень внимательны при постройке своего транспортного средства в скраб механики, то есть нужно тут тоже понимать, тут физика присутствует, поэтому нужно понимать, как а, строить, поэтому вот эти фиксирующие блоки, вот сюда и вот сюда, они просто-напросто необходимы чтобы у нас все это дело не разваливалось в разные стороны так, здесь у нас насколько сколько блоков выступает, так, я думаю, что нормально подожди, подожди, да, нормально или еще на один можно. Тут надо сделать пошире, чтобы у нас конструкция, она не разваливалась в стороны. Да, все-таки это задняя часть, здесь будет кузов. И здесь у нас будет практически все. Так, какие нам сделать бы борта сейчас? Были бы однотипные какие-то части, было бы попроще. Так, это что у нас такая за часть? Я думаю, знаете, как лучше сделать? Вот эту большую часть использовать в качестве основания. Давайте это уберем, отковыряем. А вот эту, кстати, сделаем в качестве основания. Мне кажется, так даже будет гораздо лучше, да? Вот, она, в принципе, по ширине такая же, но... У меня просто равных частей вот таких две. Да, а вот это одна. Поэтому сделаем ее за основание. Так, и вот эти части, интересно, можно как-то сейчас сбоку поставить? Секундочку. Сейчас будем, друзья, экспериментировать. Да, вот так вот вроде можно. Ну, как поднять повыше? Как-то... Ой-ой-ой, я пытаюсь отковырять. Мне нужно как-то поднять это все дело повыше. Просто я сейчас креплю немножко не так. А чтобы, ребята, это сделать, давайте попробуем здесь. Здесь-здесь. Сделать те же самые картонные накладки Да, давайте, ребят, будем больше на картон давить Потому что нам все-таки нужно, чтобы наш автомобиль был очень легкий У нас двигатель не очень мощный и Если мы нагрузим наш автомобиль чем-то тяжелым, какими-то тяжелыми блоками Он просто-напросто не поедет Картонные блоки, как мы видим, делаются просто из дерева Да, из скольки там кусков получается Из пяти кусков дерева делается 10 кусков именно картонных а, блоков так, секундочку, я вроде думаю центровка нормальная, но думаю пойдет потому что спереди движок и я думаю не перевесит, я надеюсь хотя можно наверное еще, вот задний ось кстати, да надо еще немножко назад да, так, давайте задний мост мы все-таки назад а, подвинем еще, так, картонных блоков у меня теперь появилось еще 20 штук это тоже уберем и здесь можно продлить немножечко, да, вот эта вот часть вот так хотя бы, да да-да-да, то есть надо сделать грамотно. Более-менее, чтобы было грамотно, друзья. Так, переходим. Так, выключатель пока уберем. Он нам, кстати, тоже пригодится. Так, это тоже уберем. И давайте берем попрочнее эту древесинку. Так, и вот сюда вот делаем мы задний мост. Сюда и вот сюда. То есть два сюда, три в эту сторону. Чтобы у нас как следует держало. И мы не растеряли наш груз. И три в эту сторону. И... Что дальше? Ну, наверное, нам нужны будут дальше какие-то какие специальные балки. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть на складе. А на складе где-то были трубки интересные. Куда-то я запихнул трубки интересные. Где же они? Так, здесь я не вижу. Здесь я тоже не вижу. Ага, может быть, они у меня в инвентаре? Нет. А, на улице, точняк. Я выносил кое-что на улицу. Да, вот тут у меня есть интересные трубки. Вот такие вот трубки, раз-два И вот такие вот штуки, это на задние колеса Будет смотреться нормально По радиоприемке какая-то муть играет Вообще непонятная, ну да ладно Так, с едой с голодом в порядке Ну давайте переходим к строительству Нашего транспортного средства Так, где-то у меня были трубки, давайте их вытащим Так-так-так, вот они, раз-два Эти трубки мы, наверное, поместим вот сюда Это у нас типа подвеска заднего моста Сколько еще можно удлинять? Или уже все? я не пойму. Но похоже уже все по видимости. Тут будут передние колеса а передок может быть даже чуть будет опущен, а вот задний мост мне кажется уже в полной мере сделан. Так, как бы нам еще сейчас сделать? Подождите. Как бы нам сделать? Что-то мне кажется, что у меня будут слишком низ, низко колеса стоять. Так, вот эти вот две штуки так, вот эти вот два мы ставим назад. Хотя можно просто обычные трубки сделать. Не надо какие-то вычурные поставим просто обычные серебряные вот эти вот металлические трубки так, так, так. Я думаю, что у меня сейчас задний мост из-за этого будет ниже гораздо, чем передний. Ровно на один блок. Вот. Верно ли это? Давайте посмотрим. Убираем домкрат. И да, видите, у нас как наклонен автомобиль вперед. Не знаю, хорошо ли это или плохо, но мне кажется, не очень-то хорошо. Давайте сделаем так, чтобы было ровненько. Так, секундочку. Что для этого надо сделать? А просто задний мост... Вот этот просто весь задний мост мы а, немножечко просто сделаем вровень. Не будем его опускать, а мы его сделаем вровень. Хотя, если я его сделаю вровень, то как, как каково будет нашим колесам? Ведь они, возможно, будут тереться А вот это вот все дело. Так, ну или здесь опускать, или тут. Так, ну или мы просто-напросто его делаем, сделаем по длине немножечко. Так, давайте это убираем все. Задний мост, так... И как-то его вот отсюда сразу будем выводить Тогда раз, два, на четыре тогда блока а, Назад, вот так вот Блин, лишь бы у меня из-за этого поворот а, Маневренность моего автомобиля не страдала Так, отлично, вот так вот выносим И начинаем, собственно, отсюда Ну хотя нет, а, не надо нам выносить У нас же все равно колеса будут ниже Мы же все равно здесь сделаем вот так трубку Вот так еще одну трубку И уже из этих трубок м -м, Будем делать а, вот такие вот отводы влево Точнее, вправо и влево. На который Ой, ее не туда. Не туда развернул. Так, разворачивать, ребят, на Ку. Ставим подшипники обязательно, не забываем. Без подшипников у нас не будут крутиться просто-напросто колеса. И проверяем. Убираем домкрат. Раз. Да, и все вроде ровно, друзья. Вроде бы наш мобильчик чувствует себя достаточно комфортно Колесам будет тоже нормально. Хотя колеса, кстати, да, я забыл. Я же не просто так взял дополнительные штуки. Я хотел сделать все-таки колеса немножко пошире. Так, ну что ж, берем. Так вот поднимаем и делаем немножко пошире. Так, это убираем. И я специально взял вот эти две штуки. Вот эти два предмета. Не знаю, как это называется. Какие-то расширители. И у нас как раз вот на эти расширители будут крепиться наши с вами. Сначала подшипники. Раз, подшипник. Два подшипник И... Кстати, задний приводный у нас автомобиль будет. И теперь уже можно ставить колесики. Так, ну что ж, давайте сходим за колесиками. Где наши колесики? У нас тут целая гора их. Берем все четыре штуки. Все четыре колеса. Ну, колеса пока, ребят, вот такие. То есть я больше пока... На большее пока что не способен. Поэтому просто покатаемся вот на такие колесики. Так, колесо заднее поставили. Так, и с колесой еще одно заднее. Готово. Блин, я надеюсь, выдержит. Ну и передние и поворотные. давайте ставим. Так, да, раз, колесико. Блин, лишь бы у нас поворачивал нормально наш транспорт. Ну и, ну, и, ну, и конечно же, лишь бы комфортно мы ехали, не сильно бы нас трясло. Так, ладно, это мы посмотрим. Так, ну задняя часть вроде у меня максимально облегченная. Здесь только картона много. Так, вот сюда, наверное, тоже надо какую-нибудь балочку поставить деревянную для усиления всего этого, этого дела. Вот так хотя бы, да? Отлично. Ну и думаю, нормально. Короче, что-то налепил, друзья. <с> что-то я налепил. Хотел еще фару поставить. Так, ну что ж, перейдем к интерактивным элементам. Я хочу поставить сюда фару. Она у меня есть. Кстати, можно назад поставить тоже фару. Давайте поставим. Куда же ее тут можно запихнуть? Кстати, можно на эту штуку прицепить. А можно вот сюда. Вот я, наверное, ее пониже запихну Вот так вот. Вот. И она, как видите, у нас сразу же уже светит. Отлично. Ну, это подсветочка такая. Типа габаритный огонек сзади будет. Так, давайте-ка спереди. Ох, не, неужели он по радио что-то годное заиграло? Послушаем, ребят, музончик. Вот так вот, да, настоящий, настоящий музон, настоящего ходкорчика, механика. Продолжаем, друзья, строить свой первый автомобиль, на котором мы сейчас повезем все барахло, которое здесь у нас осталось. Так, ну что ж, теперь мне необходимо сделать борта. И почему-то я столкнулся с проблемой А если мне поднять повыше Сможем ли мы поставить как нужно? Давайте пробовать Пока что нет, не ставится как надо Мне хотелось бы, конечно, этот борт поставить повыше А для этого, наверное, нам потребуется опять наш с вами картон Так, поставим две картон картонные накладочки Что-то я это психанул Секундочку, сделаем тогда двойные борта И вот с этой стороны еще три штучки Да, вот тут вот три штучки вот так закрепим. И вот так вот. Теперь должно быть нормально. Давайте посмотрим. Так, как же нам закрепить? Вот так, кстати, будет идеально. Вот это было бы вообще класс. Вот. Наш один борт. Ну, как-то так. <с laboratory> Высоковато, правда, получилось. Но можно, по идее, опустить на один блок. Ведь у нас колесо не задевает. Давайте попробуем. Отколупаем сейчас. Секундочку. Раз. И опустим на один блок немножечко пониже. Так, так, так, вроде бы все Вот так же, да, вот Можно на один блок опустить, да, вот Вот так будет идеально, в принципе, колесу это не должно никак мешать Отлично А теперь, если мы коробочки уберем Не свалится? Нет, не падает, друзья Уже закрепили как нужно Просто эти коробочки нужны для того, чтобы нам наметить, куда крепить Так, второй лист забираем Так, отковыриваем, отковыриваем Отлично И ставим тоже его здесь сбоку, так, секундочку приподнимем немножечко вот, отлично вот такой вот у нас получается тарантаз, друзья, я бы, я бы еще задний борт поставил, но у меня, по-моему, вот эта штука как раз для заднего борта подойдет, отлично, ломаем так, что-то я мешок выгрузил так, но ну мешок пригодится и задний борт, друзья, сейчас сделаем попробуем, да, вот так вот у нас будет стоять задний борт, только желательно повыше, а то не будет видно наш габарит, ну да ладно опа Тогда мы сейчас, знаете, как сделаем? Раз мы так поставили, мы сейчас снимем этот задний огонек и поставим его тогда уже сюда, чтобы он был виден у нас, да, потому что он должен быть всегда у нас... На видном месте Отлично, друзья, отличненько просто Ну что ж, вот такая вот, ребятки, получается Конструкция, это мой первый автомобиль Практически именно вот при Именно на видосе, специально для вас Сейчас будем его а, тестировать Так, ну что ж, я так понимаю Что уже необходимо его загрузить Ах, да, точно, ребят, я же фару забыл Так, а чтобы сделать фару, мы, наверное, сначала Сделаем передок А передочек мы сделаем, наверное, тоже Сначала он, пускай у нас будет из картона Так, вот эта часть, насколько я знаю, у нас неподвижная так, это у нас, да, неподвижная. Так, раз, два. Это у нас тоже будет неподвижная часть. Так, а сюда вниз можно закрыть. Вот так. Кстати, вот на это все дело, я знаете, как придумал, можно сделать вот так вот. Берем рацию и вот так вот крепим сюда. У нас здесь будет радиоприемник. Да, у нас, друзья, будет музыкальная машинка. И музычка будет следовать всегда с нами. И будет всегда с нами в дороге. Так. Здесь что можно сделать? Сюда можно поставить какие-нибудь еще блоки вот так вот сверху, например, да. Такой вот у нас передочек. И да, и радиоприемник я тогда поставлю лучше вот так посередине, повыше. Ну, вот это, в принципе, можно убрать. Отлично. Отличненько, такой вот автомобиль. И да, друзья, пришло время поставить уже свет. Где бы его прикрутить-то? Можно, кстати, вот здесь вот на трубочке. Это у нас же трубочка не двигается, Нет. И вот сюда прям поставить Ну а можно спереди, конкретно спереди будет у нас фара светить Вот отсюда Раз, выход Так, трубку настраиваем наверх Два И трубку настраиваем прямо вперед Так, где она? Вот так вот, три И сюда, собственно, уже ставим тот самый наш фонарь Который будет нам освещать путь Так, отлично Практически Так Давайте еще разочек вот так вот, да, друзья, замечательно просто встал. Пока он у нас горит по умолчанию, но мы сейчас постараемся его настроить. Я для этих целей взял, ребят, специально вот эту кнопочку. Так, кнопочку мы можем поместить куда-нибудь вот сюда, под сиденье нашего водителя, чтобы она была всегда рядом. Ну и как, ребят, настраивать у нас свет? Мы просто берем коммутационный инструмент. Сначала вот от кнопки проводим к кабине, чтобы типа управление у нас идет через эту кабину. А уже после проводим именно к тем узлам, которые мы хотим задействовать через эту кнопку. То есть это передний свет. И на задний свет у нас тоже пошел один узел. Все, они у нас автоматически отключены. И теперь будут а, включаться а, по клавише Один, как там будем сидеть в машине. Так, ну что ж, давайте попробуем первый тест-драйв сделаем. Покатится вообще у нас наша машинка или нет? Вот это, да, вот это получилась монструозная тема. Зритель, что ты думаешь по этому поводу? Напиши, пожалуйста, в комментариях, как тебе моя первая машинка в скраб-механике. Сможешь ли что-то лучше построить То, пожалуйста, присылай свои работы Я обязательно посмотрю Ну, а я, наверное, пока что на этом монстре Сейчас попробую прокачивать Так, ну что ж, за руль, механик, погнали Попробуем, испытаем наше транспортное Средство в деле Так, мы завелись или нет? Или не завелись, что-то я не понял У нас там бензин-то есть? Так, в бачке так, а, мы, мы не можем ехать, потому что я не до конца настроил. Так, от а двигателя ведем а, тоже коммутационно, именно в задние колеса. Это для того, чтобы они могли крутиться. Мы же даже не, за, не сделали на, колос, на колеса вращения. А вот теперь, ребят, все настроено и должно работать как а, нужно. Ну что ж, теперь попробуем запуститься. Давайте, ребятки, не пуха. Так, вы слышите этот звук? Это завел завелся у нас двигатель. Включаем свет. Да, вот таким образом включается у нас свет. И пробуем, ребятки, поворот колес работает. Так, интересно, как он работает, нормально или так себе? Так, поворачиваются колеса, вижу, да, в эту сторону. И поворачиваются вроде ненормально, и в эту сторону. Или как-то недостаточно нормально, но вроде поворачиваются. Так, ну что, попробуем, по поедем. Так, задний ход работает, отлично. Передний ход. Да, друзья, правда, валка нас немножко потряхивает. Но, черт возьми, мы едем. Вы смотрите, как отрабатывает передняя подвесочка. Не зря я просто-напросто ее так делал. Не зря. У нас уже без наличия каких-нибудь дополнительных пружин имеется какая-никакая подвеска, которая, друзья, отрабатывает. Так, что-то как-то плохо едет назад. Мощности не хватает. Давайте подкрутим мощность нашего движка. Можно ее подкрутить. Тогда он поедет у нас гораздо быстрее. Так, ну что ж, сразу ставим на максимум. Теперь должно быть гораздо а, лучше поехали, ну-ка, ну-ка, во-во-во, вот это я понимаю тяга, да, и, кстати, она еще и рулится, она еще и рулится, как-никак, да, друзья, мы можем заворачивать нормально, подъезжать, парковаться, даже на этих кривых колесах мы, друзья, можем ехать, отлично, правда, едем тихо, но едем, так, что я не убрал, вот эти вот коробочки надо убрать, убираем их, раз, два, три, четыре, так, отлично, и что? И, наверное, будем загружаться. Да, загружаемся. Нам необходимо полностью и целиком заполнить наш вот этот вот кузовочек. Я бы вот эту штуку снял, конечно же, до задний борт. Но я думаю, мы и с ним а, справимся. Ну и будем загружать. Так что нам надо, ребят, взять с собой в дорогу? Давайте посмотрим. Во-первых, это вот этот шкаф с календарем. Интересно, если шкаф возьму, календарь останется? Бамс, календарь упал. Так, вот этот шкаф. Давайте попробуем его сначала. Положим в наш, в наш кузовок. Так, как бы его разместить? Давайте от первого лица сделаем, чтобы было поудобнее. Я, я наверное, его размещу так, чтобы было как-то... Как-то побаланснее, что ли, так, ближе к кабине я его расположу. Пускай стоит где-нибудь вот здесь. Так, шкаф у нас стоит. Да, в шкаф можно что-нибудь грузить. У нас там уже есть еда, сплошная еда у нас в шкафчике. Так, дальше смотрим. Календарик. А, ну, календарик можно также повешать на этот шкаф. Давайте попробуем. Так, так, так, давайте развернем его. Вот календарик, друзья, есть, а мини-передвижной дом на колесах у нас получается. Да, вот такого вот монстрика я собрал. Так, давайте заберем все трубки. Ну, трубки можно, в принципе, в инвентаре вести. Кактус, друзья, как же без кактуса? Давайте заберем кактус с собой обязательно. Где еще найду такую красотень? Там, где буду я обосновываться и осваиваться, этот кактус в любом случае пригодится. Что-то как-то я кривовато поставил это все дело. Ну да ладно, пока. оно же стоит вроде, никуда не уезжает Давайте вот как-то вот сюда вот влепим Так, отличненько. Что у нас там еще на базе осталось? Давайте посмотрим, надо забрать совершенно все Ох, мешки, обязательно Забираем коробки Я бы тоже, кстати, все забрал Их можно тоже погрузить, но можно в принципе в инвентаре тащить Но я лучше погружу, так будет поинтересней Так Грузимся, друзья, грузимся Грузим свое транспортное средство для дальнейшего путешествия Так, сначала давайте сгрузим, наверное, коробки большие Их куда-то надо сбоку поставить Так, раз А не видите, одна коробка занимает один слот Давайте вот сюда вот их поставим, к этой стеночке Так, так, так, секундочку И, наверное, лучше развернуть как-то вот так вот, да? Вот так вот, ровно, чтобы было именно с нашим шкафчиком Так, четыре штуки у нас их Два. И я бы, наверное, сделал для равномерности вот сюда еще. Чтобы у нас как-то вес был сбалансирован. Ну, а мешки мы, наверное, положим вот сюда куда-нибудь. Так, как у нас тут можно мешки погрузить? Мешочки. Вы как-то грузиться-то будете? Нет? Так, сюда что-то я вижу, что нельзя. Почему-то тут, наверное, места не хватает. Подождите-ка. Я сейчас попробую убрать. Да, тут для них места маловато. Так, ну ладно, с этой стороны у нас будут мешки тогда. Я думаю, что мешки у нас тоже немало весят. А, ну Хотя не сильно много Так, А вот ящики у нас весят, мама не горю Как бы у нас на, на одну сторону не перекосило Ну ладно, я думаю, мой аппарат справится с этой задачей Так, мешки мы погрузили Коробочку куда-то мы вот сюда тоже, наверное, поставим наверх Раз, коробочка и два Да-да-да, отлично Шкафчик я бы все-таки немножко переместил Давайте все, ребятки, сделаем как надо, чтобы было Так, шкафчик я все-таки поставлю вот сюда поближе, да на эту сторону. Так, нам есть нам захотелось есть. Срочно, срочно, ребятки, срочно. Нас жажда замучила внезапно. Шкафчик. Так, они а поставят ли тебя шкафчик вот на эту сторону, а? Тогда будет немножко побаланснее, мне кажется. Давайте попробуем. Так. Шкафчик ставим сюда, отлично. Кактус можно вот сюда. Кактус вообще можно поставить на шкаф? Пускай стоит здесь. Я думаю, его ветром не сдует. Так, календарик вешаем сюда. Да, ребят, готовимся к путешествию. У нас впереди масштабное путешествие. Мы будем переезжать. Засиделись мы на нашей стартовой базе. Нам необходимо срочно переезжать и исследовать огромный просто мир. Так, секундочку. Что у нас такого еще есть огромного? Труба, может быть, пускай в инвентаре у нас лежит. А что мы еще забыли? Ведра. Конечно же, друзья, ведра, они нам всегда пригодятся. Микроволновку обязательно. Вот эту голову странную. И что у нас здесь еще осталось. Так, тряпки, пускай здесь висят, мы их с собой брать не будем. Так, что нам еще необходимо взять для путешествия? Из этой комнаты я вроде бы забрал... А, кружка кофейная! Как же так-то, а? Как же я без кофеечка-то по утрам? Нельзя, нельзя ни в коем случае такие ценные вещи оставлять. Ну что ж, выходим. Ну теперь, думаю, все мы забрали. Здесь на улице, я вижу, ничего не осталось. Я думаю, что сейчас мы вот это все дело погрузим и можно спокойненько выдвигаться. Так, ведра можно сюда поставить. Давайте поставим тоже также в столбик где У нас еще одно ведро Ведро, кстати, тоже занимает по одному слоту Все самое необходимое, друзья, берем Все самое необходимое Кружечка кофейная Пускай у меня тоже стоит где-нибудь вот тут вот Сзади это раз Так, ну и все Туалетная бумага это два Пускай на кружке вот так постоит, отлично Отличное место расположение Ну и все, друзья, а, микроволновка еще Точняк, микроволновка Как раз для тебя вот здесь вот место Ну что, друзья, все, я погрузил если вдруг что-то забыл, пишите, пожалуйста, мне в комментариях об этом. я обязательно вернусь и попробую все это дело а, забрать. Ну, а путешествовать в какие-то другие дальние дали мы, естественно, будем в следующей серии. На сегодня пока что, я думаю, закончим. Я надеюсь, вам понравился мой первый автомобиль, который я здесь собрался. Что вы думаете по этому поводу? Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Ну, для того, чтобы братишка Scratch продолжал активнее пилить видосы по скраб-механику, давайте попробуем поддержим это видео. Наберем 500 просмотров и хотя бы 50 лайков.